Бросает ураганами Державный вождь свои павки Вы наклоняетесь на ранами С глазами волными доски Вы наклоняетесь над ранами С глазами полными доски, И имя Вашего Величества Не позабудется до коль Смиряет смерть любви Владычество и ласка утешает боль, смиряет смерть любви. Владычество и ласка утешает боль. счастных, кроткая заступница, Россия милая сестра, где вы проходите, как пудница, от цветов земля пестра, где вы проходите там от цветов земля пестра. Мы молим, сделай Бог вас радостной. И в трудный час, и в скорбный час да Нас не зайдет к вам ангел благостный, как вы не сходите до нас, до да зайдет к вам ангел благостный, как вы не сходите до нас. бросает ураганами Державный вождь свои полки Вы наклоняетесь над ранами С глазами полными Jesus. No